Все персонажи и описываемые события являются вымышленными. Любое совпадение с реальными людьми и событиями – случайно. Эдам Аркин. В фильме «Смертельный вирус». Джоэли Фишер. Нилиши город Сан-Паулу. Кен Дженкинс. Филис Лайонс. Джимми Галеота, Майкл Катлиц. И Джанкарло Испозито в роли доктора Карвера. Композитор Дэниел Лайт. И не видно. Сейчас в городе 33 градуса, а в течение дня ожидается 43. Я предупредил, на этом расстанемся, и пусть нас немного подморозят. Оператор Пол Майбаум. Продюсер Энтони Санта-Кроуси. Автор сценария Джон Мэндал. Привет. Режиссер Билл Нортон. Привет. Что случилось? Кондиционер гонит горячий воздух. Где-то протечка, не знаю. А еще инженер. Не в этой области. Да что ты. Привет, Ричи. Привет. Привет, Элисон. Тумагочи, папа, купи мне. Я тоже хочу. Мне пора. А как насчет Тумогочи? Предоставляю решать тебе. Пока. Пока, дети. Я поехал. Пока, пап. Пока, мистер Миллер. Пока, Элисон. Чтобы все у тебя было хорошо. смотрите. Он просит есть. Да он пить просит. Эй, дай мне. Пока. Пока, папа. До вечера. Пока. Все будет хорошо. Yeah. Да. Когда Бобби освобожусь привезти Амелию и Бобби к тебе в больницу? Right, guys, Ладно, ребята, веселитесь. Спасибо. Bye, my, my, my. Пока, мама. Yeah. Пока, мамочка. Oh. Ричард, поехали. Миллер, вас вызывают к телефону. Боб Миллер, вас вызывают к телефону. У меня на столе, Боб. Миллер. Привет, Лу, что такое? Ну, давай. У меня в офисе, через полчаса. Хорошо. Так в чем дело? Ладно. Ну, расскажешь, да. Привет, босс. Боб. Ну и что за телефонный разговор? Шикарно выглядишь. Да, я ездил к мэру. Так что рационирование? Мы этого ждали. Я проработал возможные варианты, мы справимся. К черту рационирование. Дело не в этом. К тому же это не твоя, а моя работа. Ну извини. Понимаешь, у нас проблема. Лу, не тяни. Говори же. Станция. Что такое? Срезали фонды на новую станцию. Срезали. Полностью. Хорошо, продолжайте внутривенно. Проверьте, сможет ли она удержать воду. Снимите все данные и отправьте кровь на анализ. Миссис Хекетт, я Сьюзан Миллер. Госпитализируем? Что с ней? Боли в животе, жар, обезвоживание. Живот. Грипп? Грипп или отравление? Пить. Как хочу пить. Вот вы пите. Миссис Хекет. за вами здесь будет надлежащий уход. Вы помните, что ели вчера на ужин? Составьте историю болезни. Гамбургер. Мы ели гамбургер. Пить. Как хочу пить. Алло, это Морнинг Гленн. Я звоню из больницы Святого Михаила. К нам только что поступила одна из ваших постоялец. Клара Хекет. Да. Мне надо узнать ваше меню за последние несколько дней. Я перезвоню. Четвертый и пятый. Воды. Дайте воды. Каталку. Уже везут. Электроды, быстрей, быстрей. Готово. Повторить разряд. Снова разряд. Снова разряд. Ничего не выходит. Что такое? Миссис Хекет и пациенты из 4-5 бокса живут по одному адресу. Что вы хотите сказать? Дом престарелых Морнинглен. То есть ели одно и то же. Вчера у них на ужин был гамбургер. Надо позвонить в отдел здравоохранения. Возможно, там оказалось не свежее мясо. Пусть они примут меры. Хорошо. Это папина машина. Он уже дома? Наверное. Идем. Привет. Как моя девочка? Что это? Мой космический челнок, да? Ты прав. Отлет точно по графику. Он еще не совсем готов, но дай мне время и будет просто класс. Я помогу? Конечно. Здорово, я принесу инструменты. Хорошо. Привет. Что-то рано вернулся. Только для того, чтобы пить пиво и мастерить игрушку для сына. Ну и что здесь такого? Да ничего. За 9 месяцев, что мы здесь живем, такого еще не бывало. Ну, я подумал, что пора кое-что сделать по дому. Что случилось? Лу еще сам не знает. Все, что он смог вытянуть у мэра, это то, что денег больше нет и проект заморожен. Но ведь фонды выделяли специально под строительство новой станции водоочистки. Почему мы сюда и приехали? Ну, время еще есть. До конца месяца. Мне так жаль. Тайна Луны. Гаси свет, малыш. Ладно. Ты еще не раскрыл тайну? Еще нет. Папа? Да. Что, если я сменю имя на Нил Армстронг? А ты готов отказаться от фамилии Миллер? Я подумаю. Но идея неплохая. Мы опять переезжаем? Ах, малыш, пока еще рано говорить. Рич прожил в сан паулу всю жизнь. Да, я знаю. Вообще-то мне здесь нравится. Готов? Да. Море волнуется, звезды мерцают. Меркурий, Венера, Земля, Марс. Юнга, смотри, ураган надувает. Юпитер, Сатурн. Уран, Нептун. Парус. Плутон. Спокойной ночи, малыш. Спокойной ночи. Все кончено. Не хочу уезжать. А я хочу. Ладно, выслушай меня, хорошо? Я могу взять полную ставку в больнице. И у нас есть сбережения. Мы сможем перетерпеть, пока ты не найдешь новую работу. Нет, дело не в деньгах. Это был шанс применить все, что я знаю. Все, что умею, все, во что я верю. Это был шанс... Утвердить себя. Непонятная болезнь, от которой умерло двое постояльцев в Морнин Глен, а одиннадцать других оказались в больнице Святого Михаила, остается загадкой. Подожди, оставь. Сегодня Джейсон Крофт беседовал с доктором Лоуренсом Карвером из местного отделения здравоохранения. Пока что все говорит о пищевом отравлении. Мы исследуем мясо гамбургеров, поданных в Морнинглен на наличие палочек. Насколько велика опасность? Очень велика. К счастью, она ограничена. А нет какой-то связи с отравленной клубникой, от которой два года назад пострадало несколько сот человек. Абсолютно никакой. Но сегодня мы получили сведения о новых больных, включая тех, кто не живет в Морнинг Глен. Они поступили во все городские больницы. И пока что не определен источник заболевания. Я Анна Ороност, новости четвертого канала из приюта Морнинг Глен. К нам такие тоже поступили. Им очень плохо. Они корчились от боли и просили воды. Надеюсь, это ненадолго. Он говорил о палочках? Не знаю. Помнишь, мы были в Портленде, и там было массовое отравление? Молочные продукты? Я ходила за некоторыми больными. Там было... Там было не так. А как? Хуже. Хуже. Надо исследовать воду. Надо проверить воду. В доме престарелых. О воде всегда думают в последнюю очередь. Никакого уважения. День первый. 43 градуса по Цельсию. 100 больных, Пять умерших. Поступают сообщения о невероятном наплыве пациентов. Больные жалуются на симптомы, напоминающие пищевое отравление. Однако все исследованное мясо оказалось чистым. Надо проверить городскую воду. Сьюзан вчера была в больнице. Она описала симптомы, и это не похоже на отравление. С каких пор ты стал врачом? Как бактериологический анализ? Нормальный. Тогда зачем проверять? скажи ко мне. Когда здесь последний раз было загрязнение воды? Два года назад. И что это было? Криптоспоры. Но городская вода ни при чем. На одной клубничной платации был грязный колодец. Да, в новостях об этом говорили. Симптомы похожи. Нет, не похожи. Тогда никто не умер. Просто у людей разболелись животы. К тому же у нас надежные фильтры. Лу, проверка не повредит. Это не наша работа. Вода наша работа. Лезер в змеиное гнездо. Надеюсь, это никак не связано с тем, что ты говорил вчера. И что это должно значить? Ты это делаешь специально, чтобы доказать свою правоту. Ты так думаешь? Я не знаю, что думать, но похоже, что это так. Я доктор Карвер, Боб Миллер, главный инженер станции водочистки на Чарльз-стрит. Чем могу помочь? Я видел вас по телевизору, и у меня есть кое-что для анализа. Вода? У нас нет оборудования. Анализ на что? Криптоспоры. Идемте. Где взяты образцы? Водохранилище Чавас. Разные места и глубины. Любопытные паразиты. Криптоспоры. Обычно они бывают у домашнего скота. Споры попадают в воду через отходы жизнедеятельности. Я знаю. Я читал о случае в Милуоке. Тогда вы знаете, кто им нужен? Мы. Они проникают в кишечник и плодят новые споры. Пораженные клетки теряют способность усваивать продукты, и что важнее, воду, смерть от жажды. Именно. Взгляните. Это то, что я думаю? Да. Значит, в водохранилище. И в больших количествах. Что ж, все ясно. Надо закрыть водохранилище до полной очистки и проверить все местные источники воды, включая водопровод. Но через наши фильтры криптоспоры не проникнут. Они так спроектированы. Нет. А этот образец взят из-под крана. Алло. Это я. Привет. Привет. Слушай, а где дети? Дети? А что? Случилось кое-что. Где они? Бобби у Элисон с Ричем, а Амелия в школе. Что случилось? У нас... У нас проблема с водохранилищем. У меня тут дела. Мне некогда объяснять, но прошу тебя, пусть они будут дома, хорошо? Чем скорее, тем лучше. Боб, ты пугаешь меня. Да, Сюзан, никакой воды. Ни ванны, ни душа, ни мыть ни лица, ни рук, никакой жидкости, кроме как из банок и бутылок. Окей? Да, тебе тоже. На улице такая жара? Никакой. Что, так плохо? Очень плохо. В такой рекордной жаре без воды не обойтись. Не забывайте выпивать не меньше восьми стаканов. А для тех, кто хочет спастись от жары... А, заходи. Где мальчики? В центре развлечений. Скорее поехали. Что случилось? Поехали. Где же они могут быть? Может быть здесь? Посмотрим в бассейне. Это там. Бобби! Рич! Эй, мама, смотри! Бобби нет! Что, здорово? Видела, как я прыгнул? Бобби, вылезай из бассейна. Где твоя одежда? Там. Иди одевайся. Давай, быстро, быстро, мы уходим. Но мы только... Быстро. Рич, ты тоже вылезай. Но я еще не хочу домой. Пожалуйста, мама. Можно мы останемся? Извини, милый. Возьми свою одежду, нам пора ехать. Ладно, пошли. Пошли. Кто с этим чертовым кондиционером? В городе полмиллиона кранов, и вы хотите проверить все? Возьмем образцы и определим степень загрязненности системы. Бросьте. Вода уже заражена. Начало 21 века. Скоро мы будем осваивать Луну. А здесь на Земле мелкий паразит ставит нас всех на уши. Господин мэр, пять человек умерло. Не меньше ста заболело. Нельзя терять времени, сэр. Хорошо, делаем быстро, но тихо. Нам не нужна паника. К концу дня жду результатов. Бок, можно вас на минуту? Я понимаю, что это неприятная тема, но в сложившихся обстоятельствах вы говорите о моем увольнении? Чтобы преодолеть этот кризис, мы нуждаемся в ваших услугах. Лу служил этому городу верой и правдой, и мы это ценим, поверьте. Но у него нет вашей энергии. Он отличный работник, а я буду выполнять свой долг до конца. Пока я здесь. Отлично. Я на вас рассчитываю. Thank you. мы имеем. Красное. Результат положительный. Загрязненность 95%. То есть, они повсюду. Не стоит и говорить, сколько людей заразилось. Включая нас. В Милуоке от этого пострадало более 400 тысяч человек. Сто из них умерло. Я связался с санэпидслужбой, нам посылают людей. Откуда берется эта штука? Мы не знаем. Мы попробуем отыскать источник, но сейчас не это важнее всего. Как это, черт возьми? Вы сказали, что они попали в водопровод, и вас не волнует, откуда они взялись? Мы знаем, что из водохранилища. Для этого существует наша станция, очищает грязную воду. Дайте-ка я разберусь. Это водохранилище. Это моя кухня. Это паразиты. Станция водочистки. Что я пропустил? Ничего. Фильтры должны их удерживать. Но этого не случилось. Это значит, что где-то в системе есть протечка. Мистер Миллер, когда вас нанимали руководить сооружением новой станции водочистки. Вы уверяли, что нынешняя станция проработает еще шесть лет? Я сказал, что она проработает не более 6 лет. Это было предупреждение, а не похвальба. А если добавить побольше хлорки? Бесполезно. Влейте туда хоть всю хлорку в мире. Люди погибнут раньше, чем криптоспоры. Кто-нибудь мне скажет, как с этим покончить? Доктор! Вскипятить? Споры неактивны в кипяченой воде. Хоть какой-то ответ. Знаете, наша система обслуживает население в 300 тысяч человек. Если в каждом доме в среднем потребляется 120 галлонов воды в день, то надо будет кипятить от 20 до 25 миллионов галлонов в день. Что-то много выходит. Боже, пока мы не найдем и не закроем протечку, больных будет все больше. Да, как насчет больных? Как мы их вылечим? По иронии судьбы, водой. Чистой водой. В больших количествах. Паразита в организме не убьешь, но если очень постараться, его можно оттуда изгнать. Я выступлю с обращением. Позвольте мне подчеркнуть, что категорически запрещается употреблять воду без предварительного кипячения, вплоть до окончания кризиса. Местные телестанции и газеты должны ежедневно оповещать об этом населении и напоминать об обязательном кипячении воды. Мы очень сожалеем о принятии таких мер и надеемся, что вскоре ситуация разрешится. Спасибо. Повторяю, не ешьте ничего, что приготовлено с использованием воды из крана мы будем сообщать вам всю новую информацию о смертоносном паразите кипятите воду нас постигла большая беда теперь во всем будут винить меня а мне это не нравится уберите заразу из моей воды его воды. День второй. 42,5 градуса по Цельсию. 192 больных, 22 умерших. Мне это не нравится. Ничего не поделаешь. Надо было прийти раньше. Почти все расхватали. Нам надо найти хоть какую-то воду. Ничего нет. Идем. Можно это взять? Пожалуйста. Спасибо. Воды в бутылках совсем не осталось. Народ запасается. Их нельзя винить. Как насчет артезианских колодцев на северо-западе? Может, удастся взять воду оттуда? Я знаю тамошнего менеджера. На это идут недели. Тогда источник Колорадо. Нет времени. Местные источники ближе, но в засуху воды очень мало. Нам придется пропустить ее через нашу систему, а это грозит новым заражением. Нет, проблему нужно решать здесь. С чего ты начнешь? Думаю, надо проверить фильтры. Хорошо. Попробуем. Мне нужна помощь. Заполните карточку. Ей немедленно нужен врач. Вы не один такой, сэр. Дойдет и до нее очередь. А пока заполните карточку, можно воды? Я так хочу пить. Извините, сейчас у нас нет воды. У вас есть вода? Уже кончилась. Черт вас дерит. Да что с вами такое? Это же больница. Сэр, успокойтесь, послушайте. Дебра, я тебе помогу. Спасибо. Здравствуйте. Кругом такая самотоха, но я вам помогу. Как вас зовут? Эллен. Эллен Морган. Хорошо. Мистер и миссис Морган, послушайте. Нам скоро доставят пригодную для питья воду. Спасибо. Сможете потерпеть? Да. Простите меня. Не беспокойтесь, я понимаю. Вы пока присядьте, а я постараюсь принести вам воду. Спасибо. Хорошо, присядьте. Сюзан! Элисон? Что ты здесь делаешь? Это Рич. He, he, he у него такой жар, lot, и он все more просит и просит у меня пить. Но я же кипятила воду, я сделала все, что мне сказали. Где он? Он у врача. Я делала все. Не вини себя. Как давно вы здесь? Ладно, как зовут врача? Конрой. Конрад? Конрад, да. Хорошо, я постараюсь узнать. Погоди, Сьюзан. Бобби и Рич упались в одном бассейне. Я знаю. Я Бы его видел, такой бледный, слабый. Он даже не узнал меня. Где Элисон? Все еще в больнице. Утром я принесу ей во что переодеться. Было бы неплохо. Пойду проверю детей. Ты была у них пять минут назад. Они лучшие друзья. Они всегда были вместе. И это значит, что Бобби может заболеть. Бедный малыш. Дорогая, ты должна отдохнуть. Ты вся измучилась. Все, что мне нужно, это горячая ванна. А ты пойдешь? Я только на пару минут. Мы готовимся проверить фильтры. Я заскочил проведать детей. Береги себя. Я справлюсь. Они всего лишь дети. Я люблю тебя. Спокойной ночи, малыш. Зови меня Нил. Так ты уже решил? Пока еще думаю. Да. Уже пора спать, Нил. Давай. Вот так. Ты знаешь, что Рич болеет? Да, знаю. У него этот, крипто... Криптоспоридий, я знаю. Думаешь, он умрет? Я думаю, да. Зачем ты так говоришь? Не надо так переживать. Рич поправится. Твоя работа делать воду чистой, да? Да, ты прав. Но знаешь, не всегда бывает так, как ты хочешь. Но с этой проблемой мы скоро справимся. А Рич поправится. А если я заболею? Мы с мамой о тебе позаботимся, как и всегда. Понятно? Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи. Оставить на ночь свет? Не надо. Я не маленький. Эй, Лу, я готов. Давай осмотрим фильтры. Мэри, я понимаю, что уже поздно, но будь внимательней, метки перепутаны. Да нет же. Как долго ее кипятили? Одиннадцать минут. Водопроводная? Да. 45% кипяченой воды содержат живые споры. Кипячение бесполезно. Это невозможно. Криптоспоры должны погибнуть. Отправьте образец в санэпидслужбу. Что-то здесь не так. Вы сгущаете краски. Это доказано. Это не теория, а реальность. Конечно. Господин мэр, у вас нет выбора. Отключите воду немедленно. День третий. 42 градуса по Цельсию, 192 больных, 54 умерших. К сожалению, оказалось, что кипячение воды неэффективно и не убивает паразитов. Поэтому сегодня в час дня в городе будет отключена вода. Господин мэр, я вас так понял, что мы можем заразиться даже от кипяченой воды? Департамент здравоохранения изучает ситуацию, в надежде разобраться в природе этого уникального явления. На какой срок отключается вода? Примерно на три дня. Может быть, дольше. Погодите. Мы заказали необходимое количество воды в цистернах. Она будет раздаваться в специально отведенных местах, и все жители получат об этом надлежащую информацию. Мы сделаем запасы воды и продержимся. Общественные здания и школы закрываются до завершения кризиса. Надеемся на полное взаимодействие с вами. Пункты раздачи воды откроются сегодня в полдень. Мама, что малыш? Где папа? На работе. Я хочу пить. Есть у нас что-нибудь? Порядок. Вот, выпей, малыш. Это из-за жары. Хоть бы дождь пошел. Ты прав. В следующие двое суток все население сан паула будет обеспечено питьевой водой. Вы меня слышали? Полностью закрыть все задвижки. Не рассуждать. Выполняйте. Ну, вот и все. День четвертый, сорок один с половиной градус по Цельсию, четыреста двадцать четыре больных, девяносто семь умерших. Передай Ричу привет Обязательно, обещаю Не шалите, дети Ваши фильтры полны спор Отлично, значит они работают Не так уж и отлично По моим данным, только наполовину Входные фильтры лишь первая линия защиты А дальше? Угольные и песчаные фильтры, через них ничто не пройдет, если они работают. Та же проблема была и в Милуоке. Здесь не совсем то, что было в Милуоке. На самом деле ничего подобного раньше просто не было. Почему? В Милуоке уровень смертности не превышал четверти процента. У нас он выше. К тому же самый высокий процент среди тех, кто относится к группам наименьшего риска. А именно, взрослые в расцвете сил, подростки, очень странно, любопытно. Один, два, три, четыре Нет, нет, плюс два Тогда получается четыре плюс Хорошо, два У вас есть дети? Нет, я не женат Если бы у вас были дети, и их здоровье оказалось бы под угрозой И кто-то бы вам сказал, что эта болезнь любопытна Вы бы заехали ему в зубы Вы не правы Нет А вы были в больнице? Нет, я был занят здесь Надо бы вам сходить Ненадолго. Вы бы поняли, что те, кого вы называете группами риска, живые люди. Здесь у нас двухметровый слой угля и песка. Не знаю, что это за паразит, но он не смог бы просочиться. Но он смог. Лу, насосы вышли из строя, вода не откачивается. Ладно, Энди, давай костюм. Да ты шутишь. Ну? Надо же взять образец. Нет. Боже Элисон. Он просто. Он просто потерял все силы. Боже мой. Знаешь, это его астма. Говорят, что из-за этого. Не мучи себя. Все случилось так быстро. Я должна быть с ним. Мне пойти с тобой. Нет, не надо. Мой мальчик. Это я. Пол Дэвис, санопидс служба. Боб Миллер, инженер станции водоочистки. Тяжело вам пришлось. Держитесь пока. Ищем ответы на вопросы. Думаю, у вас кое-что есть. Где можно поговорить? Мэр ждет вас. Он в конференц-зале. С ним на связь губернатор. Показывайте. Начинайте. Итак, сэр, джентльмены, мы имеем новую форму старого вируса. Очень опасную форму. Уровень смертности среди пациентов, не прошедших надлежащий курс лечения, может составить до 50%. Мы назвали его криптоспоригей С. Помните, что это только предположение. У нас было мало материала. На самом деле мы не знаем всех последствий. Мэр. Ведь еще два года назад вам было выделено 15 миллионов на строительство новой станции водоочистки. Почему же тогда произошла катастрофа? 15 миллионов? Губернатор, этот проект нам пришлось отложить. Всякие непредвиденные обстоятельства и... Не морочьте мне голову, мне придется принять очень тяжелое решение. Какое же, сэр? Есть данные, что паразитом мутантам поражены люди в радиусе 50 миль от города. Он проник и в другие системы. Сколько жителей уже покинуло Сан-Пауло? Несколько тысяч, как отключили воду. И каждый день их число растет. Если мы ничего не предпримем, зараза распространится по всему штату. Как? Контактным путем. Это абсурд. Совсем нет. Мы пожали руки, когда я вошел, а через руки зараза попадает вам в рот. Я остановлю ее. У нас есть полномочия вызвать национальную гвардию и установить карантин. Такой жары не было сто лет. У нас нет воды, и вы нас изолируете. У меня страшная засуха, нехватка электроэнергии, с десяток лесных пожаров и трещащий по всем швам бюджет. Не хватало еще эпидемии. Мы окажем вам всю возможную помощь. Решение принято. Мама! Мама! Мамочка! Америя, что ты? Что такое с Бобби? Что? Бобби, что? Милый, что с тобой? Что, родной? Жарко, мама. Как ты? Так жарко. Принеси градусник. Я знаю, родной. Дай посмотрю. Знаю, знаю, малыш. Сорок. О, Боже. Везем его в больницу. Только не здесь. А где? К моей тетке. В Сан-Диего? Да, там мы положим его в больницу. Там хоть вода есть, он поправится. Но мы же не можем. Поступай, как знаешь. Я видела, как сына Элисон везли сегодня в морг. С моим сыном этого не будет. Ладно, согласен. Карантин начинается в полночь. Через час перекроют все дороги. Время есть, поехали. Вот так. Ладно, я тебя отвезу, но потом я должен... Знаю, ты должен вернуться. Давай, неси его в машину. Губернатор объявил Сан-Паулу карантин. Все дороги, ведущие в город и из города, будут закрыты сегодня в полночь. Кроме того, губернатор попросил национальной гвардии помощи в поддержании порядка и раздачи воды. Hey, ну, Боби, как ты там? Пить хочу. Попей, малыш. Пей, как можно, больше. Будь здесь. Вы не можете взять и перекрыть дорогу. Там люди умирают от жажды. Пропустите мою семью. Извините, мэм, дорога закрыта. Вы не правы. До полуночи еще полчаса. Эти люди имеют право на проезд? Сроки изменились. Нам приказано закрыть дорогу немедленно. Что и сделано. День пятый. 43,5 градуса по Цельсию, 672 больных, 144 умерших. Согласно последним новостям на этот час, в больнице города Сан-Пауло в больших количествах продолжают поступать заразившиеся люди. В городе большой недостаток воды и больничных коек. Подобная вспышка криптоспоридии в Милуоке стоила жизни 100 человек. Доктор, почему я так хочу пить? Вирус обезвоживает организм. Вы попросту умираете от жажды. Позвонить по горячей линии в скорую помощь. Мэр обещает, что городские источники воды будут очищены как можно скорее. Закрыты все рестораны, бары и прачечные. Сан-Пауло начинает походить на. Национальная гвардия запросила дополнительных подкреплений. Изнывающие от жары жители города не могут найти облегчение. Чрезмерное использование кондиционеров вызывает перебои электроэнергии. Власти просят жителей не включать кондиционеры на длительное время. Власти просят жителей очень экономно расходовать имеющуюся у них воду. Сообщает, что на улицах пол бутылка воды доходит до 100 долларов. Температура еще очень высокая. Ему нужно больше воды. Возвращайся на станцию. Но я не могу оставить тебя одну. Ничего. Эй. Эй, сынок. Сынок, папа ненадолго уедет. Но мама останется с тобой, хорошо? Я хочу домой. Да, я знаю. Уже скоро, обещаю. Как только смогу, я тебе позвоню. Я люблю тебя. Ну, пока. Держись, малыш. Доктор Стивенсон, образцы прибыли и лежат в холодильнике. Как ваш сын? Пока держится. Спасибо. Да. А что это такое? Когда вода поступает сюда, мы добавляем в нее химикат. Он действует как гель. И частицы в воде слепаются друг с другом. Затем пропускаем воду через размельченный уголь и слой песка. И получаем... Чистую воду? Теоретически. Как будто вода и не проходила через фильтры. Они задержали лишь 10% спор. Этого не может быть. Возможно, это новый штамм вируса. Или же какая-то более гибкая форма криптоспоридия Стоит изучить ее повнимательнее. Никакого толку от этого не будет. Черт. Квасцы использовали на этой станции 50 лет. Стойте. Квасцы? Квасцы? У меня не квасцы, у меня хлорид полиалюминия. Ах да, извините. Мы перешли на него месяц назад. Почему? Но он эффективнее, уменьшается коррозия труб, соответственно меньше жалоб от потребителей, он прошел испытания по всей стране. Я сам его рекомендовал. Надо провести анализ с квасцами. Хотите сказать, что есть какая-то разница? Скажу, что за 50 лет квасцы зарекомендовали себя эффективным нейтрализатором. Месяц назад от него отказались, и произошло загрязнение. В общем, я должен проверить в лаборатории, но не думаю, что... Хорошо, хорошо. Я поеду на станцию и все подготовлю. Я вам позвоню. Можете приехать и взять образцы на месте. Надо действовать немедленно. Очистите систему от хлорида полиалюминия. Я не думаю, что будет какая-то разница. Лу, надо попробовать, ясно? Неважно, какой будет результат. Ваш сын? Uh, да. Yeah. Состояние стабильное. Я знаю. Вы работаете в приемном покое? Работала. Хочу перейти в ваше отделение. Нам не нужны администраторы. Я 10 лет была медсестрой. Я окончила курсы интенсивной терапии, педиатрии, акушерства. Можете посмотреть мой послужной список. Ваш сын не единственный больной здесь. Я знаю. Я также знаю, что вам очень нужны работники. Я помогу вам. Спасибо. Привет. Привет, как Бобби? Стабилен. Он сильный мальчик, он выберется. Вода. Она была всегда то, о чем никогда не думаешь. А теперь вода это все. Идем за водой. Готовьте удостоверение. Их должно быть два. По две бутылки на семью. Никто не получит воды без документов. Что у вас? Вот одна. Вот вторая. А у вас что? Не та улица. Что? Что? Мы дадим вам воду, когда доедем до вашей улицы. Но это смешно. Таковы правила. Отойдите в сторону, не мешайте другим. Нет, послушайте меня. Эта женщина живет в моем доме, смотрит за моими детьми. Ее улица в полуквартале отсюда. Вы видите ее документы. Дайте ей воду. Поехали. Дай ей воду и поехали. Возьмите. Спасибо. Пожалуйста. Следующий, давайте побыстрее. Удостоверение. И когда это кончится? Я возьму, поставлю в холодильник. Посмотри, что мы сделали с Эллисон. Бобби уже лучше. Можно его увидеть? Надо же. Какие красивые. Какое мое. Вот это. Это? Знаешь, Боби еще болеет. Его пока нельзя навещать, но... Он сказал, что любит тебя. Не думаю. Хотел сказать. Подожди, ладно? Как мило. В ее возрасте я тоже плела бусы. Ей понравилось. Спасибо тебе за нее. Спасибо тебе. За что? За то, что не бросила меня. Так не хочу возвращаться в пустой дом. Ты очень мне помогла. Это для Боби. Я кормила его. Это очень просто. Я знаю, Рич был бы не против. Он будет очень его беречь. Дети смотрели на мерцающий металлический диск. Что это? спросила Трейси. Наверное, какой-то ключ? Ответил Том. Он вставил диск в отверстие. Стена стала мерцать и отодвинулась в сторону. Открыв длинный, темный проход. Чувствую, что это я виноват. Конечно же нет. Я должен проводить с ним гораздо больше времени. Ты делаешь все, что можешь. Я позвоню тебе. Да, моя смена с шести. Господин мэр! Подождите, подождите, не все сразу. Мы ответим на все ваши вопросы. Мистер Крофт. Мэр, мы проверяем сообщение, что строительство новой станции водоочистки отложено на неопределенный срок. Теперь, когда разразилась эпидемия, вы можете объяснить причину? Конечно. Как вы знаете, деньги поступили из фондов штата. Мэрия была намерена осуществить проект. К сожалению, человек, ответственный за сооружение новой станции, оказался некомпетентным. К тому же, хотя это только предположение, он может нести частичную ответственность за заражение городской воды. Господин мэр, его имя? Что? Назовите имя. В нынешних обстоятельствах не думаю, что в этом есть необходимость. Это Роберт Миллер? Как я уже сказал, не думаю, что в этом есть... Вы отрицаете, что это Роберт Миллер? Нет. Да, Джим. Как он мог так сказать? Как он мог солгать? Следовало ожидать. Постой. Ты знал об этом? Но... Это же неправда. Не знаю. Может быть и нет. День шестой. 41,5 градус по Цельсию. 961 больной, 230 умерших. Думаю, что квасцы, что хлорид полиалюминия, никакой разницы нет. Но все же скрестим пальцы. В любом случае, Мэр под тебя копает. Неважно. Лишь бы получилось, остальное не имеет значения. И что потом? Мой сын поправится. И остальные тоже. И это все. Это самое главное. Бобби! Результат тот же. Квасцы неэффективны. Мы у разбитого корыта. Понял. Ничего. По крайней мере, ты уже на крючке. Да к черту все. Это наша проблема, Лу. Наша и только наша. Ни мэра, ни губернатора, ни правительства. Наша. И если мы с ней не справимся, то сами и будем виноваты. Не все сразу. Становитесь в очередь. Назад. Не все сразу. черт возьми, нам нужна вода. Если сейчас не будет воды, сгорит весь квартал. Хорошо, подождите. Давай. Давай. Мне нужно разрешение мэра. Нет, не нужно. Слушай меня. Откроешь только клапаны восьмого сектора. Остальные останутся закрытыми. Нам нужно только включить пару гидрантов. Лу, там тоже живут люди. Риск вполне оправдан. Мы должны дать им воду. Хорошо, вода будет через пять минут. Открыть сектор 8. Половинный напор прошу очистить улицу расходитесь по домам для вашего же блага уходите не мешайте нам пожалуйста расходитесь невероятно огонь не убьет так вода погубит Машина назад какого дьявола вылезай? Что такое капитан напор падает? У нас нет воды. Оставайтесь в машине. Не попадите под воду. Вода — это смерть. структуру спор химикаты не разрушают доктор чтобы убить все живое в определенном районе нужен смертоносный газ то есть отравляющие вещества нет не то вы пропускаете электрический ток через кислород что получается о2 превращается в 3 озон вот Новую станцию планировали строить блоками. В последнем блоке блоки 5 хотели установить новейшие достижения в водочистке. Озонатор. Экспериментальный. В каком-то смысле. Но это проверена практика и у нас, и в Европе. Успешно. Понятно, это стоит дорого, но он убивает все. Все известные вирусы. Криптоспоридий С к ним не относится. Но пятый блок, о котором вы сказали, Далекое будущее? Нет, у нас есть все, что нужно. Жидкий кислород, много электричества, озонаторный бак. С первым и вторым проблем не будет. Насчет третьего придется похлопотать. Но если даже мы получим озон в достаточных количествах, как мы озонируем воду? Для этого нужна целая система, а у нас ее нет. Я же инженер. Что-нибудь придумаю. Доктор Карвер, мистер Миллер, новости четвертого канала, пара вопросов, без комментариев. Мистер Миллер, правда ли, что критика мэра в ваш адрес лишена оснований? Не имеет значения. Есть вопрос поважнее, 15 миллионов долларов. Половина в облигациях, половина из фондов штата. Где они? Где деньги? Куда они делись? Смотри. Кажется, я знаю ответ. День седьмой. 43 градуса по Цельсию. 1201 больной, 316 умерших. Вот ваши 15 миллионов. Сукин ты сын. Здесь будет разбит технологический парк Сан-Пауло. Мэр Хэролд Уоррен. Господин мэр. Где вы это взяли? Уходите, или я позову охрану. Отлично. Только не забудьте через полчаса включить четвертый канал. Посмотрите их репортаж, хорошо? Я ничего не сделал. Ничего? Ничего? Ничего? Деньги были отпущены на воду, а вы решили построить парк? Что принесло бы этому городу многие миллионы долларов? Их хватило бы на три станции. Ну да, а теперь ваш драгоценный парк пойдет под кладбище, так? Хотите сказать, что это я виноват? Вы могли предотвратить эпидемию. А теперь слушайте. Что вы хотите? Мне нужно полтора миллиона долларов из вашего резервного фонда. Полтора миллиона? А знаете что? Пусть будет два. На вспомогательное оборудование. Вспомогательное? Зачем? Для зонаторного бака. Последнее слово техники. Если поспешим, то я кое-кому позвоню, и мы его получим. Вечером он будет здесь. А санирование? Зачем? Чтобы выполнить ваш приказ, господин мэр. Убрать заразу из вашей воды. Ладно, значит так зонатор поставим здесь. Протянем от него шланги в 15-й бак. А он выдержит. Какими должны быть параметры новых баков для зонирования? Стенки метровой толщины, компьютерный контроль давления и температуры. Но здесь такого и близко нет. Но это же не навсегда. Только на один раз. Если будем следить за давлением, он выдержит. Должен. Итак. Мы получаем озон. Пропускаем через полихлор винил и затем подаем через воздуходувку. Сколько у нас воды? Под завязку около миллиона галлонов. Сколько электричества понадобится для генератора? Много. Очень много. Возьмем его прямо из городской сети. А кислород? Сжиженный. С ним легче работать. Цистерны уже в пути. Нам не хватит миллиона галлонов. Выкачиваем, заполняем, выкачиваем, снова заполняем. Задействуем 25% процентов городской сети. Суток хватит? Ничего, город проживет Лу. Без этого ему вообще не выжить. Придется все время быть на чеку. Но у нас получится. Не хочется об этом думать, но что если мы все сделаем, а вирус не погибнет? Лаборатория Озон его убил. Здесь не лаборатория. Я знаю. Лу, вот увидишь, все получится. Привет, дорогая. Привет. Я ему читала, и он провормотал, что хочет пить. Да? Да. Папа. Привет, сынок. Мама. Что, милый? Я спал. Не помню. Не утомляй себе. Я устал. Все хорошо. Ты отдыхай пока, ладно? Я зашел только на минуту. Ничего. Иди. Он справится. Ну, как там у вас дела? Не хочу предвосхищать, но думаю, шанс у нас есть. Ну ладно. Больше чем я думал, ничего, зато прочнее. Окей, Инди, начали. Осторожно, подтяни трос. Отлично, парни. Берегись! Держись, Пол. Держите тросы. Давай. Спокойно, Пол. Осторожней. Назад, назад. Я держу. Окей, окей, тяни сюда. Понял, я держу, отойдите. Вот так. Опускай, опускай. Тише, тише. Медленно, медленно. Ты живой? Да не так, потише. Пол, ты в порядке? Да. Да. Ну, все. Отлично. Что у тебя? Эй, Карл, давай, цепляй. Снимите его оттуда. Что случилось? Ты в порядке, Пол? В порядке. Он просто в штаны наложил. Ну, ладно, давайте. Вроде все в порядке. Проверьте все шланги. Мы готовы. Пора начинать. Все сюда. Лу, можно начинать? Какое сейчас давление, Энди? 125. Ладно, включаем на счет три. Понятно? Раз, два, три. Три. Работает. Все чисто. Протечек нет. Боб, ты молодец. Что там у тебя, Анди? Все еще 125, а у меня больше. Взгляни-ка сюда. Смотри, смотри. Слишком медленно. Противодавление в генераторе. Клапаны, Энди. Вроде нормально. Нет, нет. Слишком большое давление. Не могу открыть, помоги. Он открыт. Нет, потрогай. Сколько лет этим клапанам? Надо все выключить. У нас нет времени. Помоги мне. Продолжай, продолжай. Отойди, пусти меня, пусти меня. Нет, если прорвет, мы все покойники. Если ничего не делать, он и так взорвется. Уходи, убери людей. Быстрее, быстрее, убери их. Всем уходить, уходите отсюда. Эй, ребята, уходите отсюда. Пошевеливайтесь. А что если не получилось. У меня есть Шурин. У него автомагазин в Фениксе. Может быть, ему нужны продавцы. Ненавижу его. Господа, предлагаю тост. Есть! Есть! Ну вот и все, Энди. Поздравляю, Мэри. Отличная работа. Молодец. Отличная работа. Подача воды возобновится сегодня к полудню. Мы просим всех не закрывать краны как минимум 6 часов, чтобы полностью смыть оставшиеся споры. В это время пользоваться водой не рекомендуется. Хочу подчеркнуть, что ограничения на подачу воды сохранятся до тех пор, пока не будет построена новая станция водоочистки. Мэр, когда начнется строительство новой станции? Немедленно. У нас имеется достаточно средств и... Есть подходящий специалист. Какой обзор. Хорошо здесь, а? Неплохо. Да. Ты отрегулировал подачу топлива? Нет, сейчас. А вы сняли данные для прокладки курса, мистер Армстронг? Готово, папа. Знаешь, папа, я хочу остаться Бобом Миллером. Почему это? Разве ты не больше бы гордился своим стариком, если бы он был первым человеком на Луне? Нет. Будь я Армстронгом, мне пришлось бы все время сидеть за первой партой. Эй! эй! Эй, перестань! Лови ее, лови. Пусть перестанет. Держи ее. Опасность. Понял, понял. Хочешь пива? Да, спасибо. А может... Хочешь воды? Нет, спасибо. Ты думаешь? Нет, не надо, дорогая. Ты уверен? Не надо, перестань. Лучше ее лови. Идите сюда, хрюшки. Мама, я мокрая. Нет, нет, нет. Сейчас догоню. Мама. Мама. Фильм озвучен на студии Star Trek по заказу компании Екатеринбургарт. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставим лайки. Если не понравилось, дизлайки. До скорых встреч. В Калифорнийском городе Сант-Пауло стоит невыносимая жара, но это лишь незначительная неприятность по сравнению с настоящей бедой. В городе, подобно лесному пожару, распространяется неизвестный смертельный опасный вирус. Этот вирус лишает организм жидкости. И люди умирают от жажды. Чтобы выжить, достаточно выпить чистой воды, но в городе ее нет. Заражены все источники городской воды. В каждом доме из кранов льется смертельная зараза. Больницы переполнены, город окружен национальной гвардией. Отчаявшиеся люди устраивают беспорядки на улице. А жара все никак не спадает. И времени на то, чтобы найти спасение от вируса убийцы и уберечь от неминуемой смерти тысячи людей – Города все меньше и меньше. В главных ролях Адам Аркинд, Джоэли Фишер, Джан Карло Экспозито, Кен Дженнингс, Филлипс Лайонс, Майкл Кудлиц, Джимми Геолета, Кейси Биггс, Виола Кейт Симпсон, Роберт Дирден. Режиссер Билл Нортон. В большинстве случаев загрязнение пресных вод остается невидимым, поскольку загрязнители растворены в воде, но есть и исключения – пенящиеся моющие средства, а также плавающие на поверхности нефтепродукты и неочищенные стоки. Есть несколько природных загрязнителей, находящихся в Земле соединение алюминия попадает в систему пресных водоемов. В результате химической реакции паводки вымывают из почвы лугов соединения магния, которые наносят огромный ущерб рыбным запасам. Однако объем естественных загрязняющих веществ ничтожен по сравнению с производимым человеком. Ежегодно в водные бассейны попадают тысячи химических веществ с непредсказуемым действием, многие из, них, из которых представляют собой новые химические соединения. В воде могут быть обнаружены повышенные концентрации токсичных тяжелых металлов, как кадмия, ртюти, свинца, хрома, пестициды, нитраты и фосфаты, нефтепродукты, поверхностно-активные вещества, лекарственные препараты и гормоны, которые также могут попасть в воду. Как известно, ежегодно в моря и океаны попадает до 12 миллионов тонн нефти. Определенный вклад в повышение концентрации тяжелых металлов в воде вносят и кислотные дожди. Они способны разворять в грунте минералы, что приводит к увеличению содержания в воде ионов тяжелых металлов. С атомных электростанций и круговоротов воды в природе попадают радиоактивные отходы. Сброс Неочищенных сточных вод в водные источники приводит к микробиологическим загрязнениям воды. По оценкам Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, 80% заболеваний в мире вызваны неподобающим качеством и антисанитарным состоянием воды. В сельской местности проблема качества воды состоит особо остро. Около 90% всех сельских жителей в мире постоянно пользуются для питья и купания загрязненной водой. Загрязнители попадают в пресную воду различными путями в результате несчастных случаев, намеренных способ бросов отходов, проливов и утечек, крупнейший потенциальный источник загрязнения фермерских хозяйств, занимающихся в Англии и Уэльсе почти 80% земель часто покрывающего почву необработанного навоза, животных проникает в источники пресной воды. Кроме того, у фермеров Англии и Уэльса ежегодно вносят в почву 2,5 миллиона тонн азота, фосфора и калия, и часть этих удобрений попадает в пресную воду. Некоторые из них стойкие органические соединения, проникающие в пищевые цепи и вызывающие экологические проблемы. Сегодня в Великобритании свертывает производство хлороорганических соединений, выпускаемых в большинстве количествах с 50-х годов. Атмосферное загрязнение пресной воды особенно пагубно. Есть два вида таких загрязнений. Грубо дисперсные зола, сажа, пыль и капельки жидкости и газы. Сернистый газ и двуокись азота – все они продукты промышленной или сельскохозяйственной деятельности. Когда в дождевой капле эти газы соединяются с водой, образуются концентрированные кислоты – серная и азотная.